Двумя родами семьян, в одежду из разнородных тканей, из шерсти и льна, не одевайся. Второе место. Второзаконие, 22 глава, 9 стиха. Не засевай виноградника своего двумя родами семьян, чтобы не сделать тебе заклятым сбора семян, которые ты посеешь вместе с плодами виноградника своего. Не пошли на оле, на воле и осле вместе. Не надевай одежды, сделанную из разных веществ и шерсти и льна вместе. Еще одно место Писания, второе послание Коринфянам. 6 глава 14 стиха. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света судьмою, со какое согласие между Христом и Вильяром, или какое соучастие, Верного с неверным. Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм, храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду им Богом, а они будут моим народом. Аллилуйя. Братья и сестры, Павел пишет, что все то повествование ветхое образы для нас, мы оттуда взяли то, что брат говорил, что каждая десятая дыня, это не ваша. Каждая десятая цибуля, лук, это тоже не ваш. Каждую десятую яблоко, это тоже не ваше. Каждый горский перец, допустим, все берут, я люблю, но он мне не полезен. Тоже не ваш. Каждый... Каждая десятая гривня тоже не ваша. Доллар десятый тоже не ваш. Евро тоже не ваше. А как со временем? Два часа и сколько там минут в сутки. Это тоже не ваше. Вы знаете, я немножко научился жить на этой земле, потому что прожил немного. 26 26460 дней. Уже протянул я на земле, про, но, прожил. Не тащусь, а живу. А сейчас, не до, не про, сейчас просто зайдите в интернет, наберите свои года, умножьте на 365, и полюбуйтесь, сколько вы пожили на земле. Я не такой старый, как просто давний. Поэтому, смотря на это все, мы радуемся. Это все Бог сотворил для нас. Если бы спросить, то ли яблоко, ну что еще, что на деревьях растет, и спросить, слушай, была такая буря, было такое торнедо, как ты удержалась на яблоне? Или слива на сливе? Оно вам ничего не скажет. Много из них пало под яблонями во время бурных ураганов. Я хотел бы некоторым ответить на вопрос, что значит это, что мы прочитали сегодня, и что значит повеление Господне. Первое, не засевай поле двумя семенами. Я не буду, я не э, агроном, я в этом не понимаю, но я сразу перейду на духовное. Как-то у меня племянница выходила замуж. Э, муж у нее пятисятник а она баптистка. Пришла моя очередь дать наставление. думать, что им сказать. Я кажу, э, братья и сестры, мы сегодня свидетели. Нарушается закон. Все сразу уши. О, точно, субботник. Нарушается закон. Сегодня засевают... Поле двумя семенами. Семья пятисятников и семья баптистов. И интересно, что же вырастет? Прошло три месяца. Они переселились в Мукачево. Я как-то приехал к ним. Но Ирочка, племянница, она опередила меня. Я только сказал, мир дому всему! А она прыгнула мне на шею, это ж племянница, та каже, вуйку, як то добре говорить на інших мовах. А я говорю, что заговорила? Да, каже, силу получила. А я говорю, только не вздумай, унижай баптистов, потому что они знают наши промахи. Да и мы знаем свои промахи. Поэтому, смотрите, когда это все росло в куче, в одном винограднике, на одном поле, оно не говорило, кукуруза не говорила, помидор, а что вы такие маленькие? Никто никого не упрекало, только мы научились упрекать друг друга. Поэтому... Не засевай поле двумя семенами, это не только касается 50-ников баптистов, это касается нас. И мы должны научить наших детей, и я скажу вам приказным порядком, ты должен это знать. Потому что Павел говорит, какое, не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Не одинаковые ярма, не одинаковые браки. Это слезы и горы, разводы, блуд и так дальше. К миру призвал нас Господь. И Павел сказал, можно только у Господе. Братья, не смотрите на неверующих девушек. Лучше пойдите в лес на сосну посмотрите. Сестры, не влюбляйтесь... Потому что ярмонии одинаковые. Если вы, ну не хочется назвать, как здесь написано, но вы, дети Божьи, разрешено жениться один раз, если кому не повезло в жизни, то он может и два раза. А если кому больше, чем не повезло, и три раза в жизни может, и такое бывает, всякое бывает, и то, чего мы говорим, не должно быть. Поэтому не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Дальше следующее написано. Не носите э, одежды из двух тканей. Братья и сестры, у нас нет тканей, Одежды с одной ткани. Даже те евреи, у которых закон в руках, у них и эта вот шапка, которая или кипа, которую носят, и у нас двух тканей. О чем же тогда говорит? Из двух тканей не, вы не можете носить праведность. Я скажу открыто, харизматическую и праведность евангельскую. Вы не можете носить праведность католическую, греко-римо-православную или еще какую-то. Вы не можете носить две праведности. Вы должны быть в одной праведности. В евангельском духе. И это очень важно в нашей жизни. И третье, о чем мы прочитали, не паши. На воле и осле. У меня есть друг в Роинской области, я не скажу, кто. Не люблю, когда из-за меня такое говорят. И он мне, я пришел к нему, а он говорит, я сегодня на собрание не пойду. Почему? Кажу, а я вообще, я зашел к тебе раньше, чтобы вместе с тобой. Ну, ну, я сегодня не пойду, а что? Мне такой сон был, я не могу успокоиться. Он принял церковь от другого брата, который уехал сюда. И он, каже, приснился мне сон, что я пашу, у меня запряж, запряженная коза, свинья и корова. И мне так тяжело. Я смотрю обратно, которого я принял на том, э, на том краю поля и каже, что, каже, так, э, так, ну, мокрый стал. А он, каже... Утерпота у такая же, а как ты, а как ты пахал? А он говорит, паши, паши, я всю жизнь так пасал, пахал. Братья сестры, а теперь братьям скажу, пасите овец. А вы знаете, что я дальше хочу сказать? Кто-то может прочитать мои мысли? Не обращайте внимания на козлов, пусть сами пасутся. Вы пашите правильно, вы все делаете правильно, а Бог вас благословит. Помните, я пишет, и тебе, Юда, назначена жатва. Сколько бывает слез, сколько бывает горя. И Неемия, Бог сказал Неемии, чтобы народ не брал азотянок, аммоничанок и других. И представьте, как мои дети из школы пришли, новую шутку принесли, такая же: папа, отец китаец, мама э, корейка, э, э, мама корейка, а я не удалась. Один глаз туда, один туда. Вот так бывает у наше время. То, что Бог сотворил, даже не разрешено Мичурину прищеплять одно на другое. А сегодня есть яблоко груша, яблоко банан, яблоко э, ананас, груша и так дальше одно с другим. Вот что творится в мире. Придет время, когда настоящих христиан будет мало и будут ходить от Азовского моря до Черного, до Белого, до Синего, искать Слово Господня и не найдут... Почему? Потому что мама христианка, а отец буддист, кто-то мусульманин, а у них дети одного отца Авраама. Братья и сестры, я благодарю Бога за то, что Бог открыл мне это, чтобы правильно действовать. Поэтому Братья, какая бы ни была срока православная, не смотрите на него. Какая бы ни была красивая канарейка, не смотрите на него. У нас у одного человека были три канарейки. И вдруг он поймал воробья. И говорит, ну живан, у нас так называют, я тебя сейчас научу. Посажу канарейкам, они тебя научат. Не чирикать, а петь. Воробей то ли страху чирик. А канарейки никогда такое не слышали. Они всю жизнь в клетке. них в клетки родились. И прошло второй день. Канарейки не поют. Хозяин уже злится. Почему не поют? Почему не поют? Второй день не поют. Ему уже плохо. Я этот, этот пример рассказывал в Словакии. На экомуничном движении нас было 10 разных деноминаций. И вдруг на третий день три канарейки и воробей все зачирикали. Братья и сестры, общаться можно, но я боюсь, чтобы вы не зачирикали. Поэтому пусть благословит вас Господь и поможет вам в вашей жизни. Знаете, о чем будем молиться? Благодарить Бога за то, что у нас есть что кушать. Благодарить Бога за то, что Он нам дал детей. И будем молить Бога чтобы наши дети за иноплеменных не выходили замуж и не женились, чтобы не переводили расу, а то один сапог черный, а один розовый. Ну, сейчас все увидишь. Один рукав такой, другой рукав такой. То, что у вас здесь, это, это и у нас. Сегодня у вас, а завтра уже у нас. Это все передается. Поэтому давайте мы встанем на ноги свои и будем благодарить Бога э, за это служение. Будем молиться, чтобы нашим детям Бог дал хороших мужей э, и хороших жен. А у Бога оно есть, но как найти хорошего христианина, это последнее, что я вам хочу сказать. Я жил в Николаевской области, когда идем на базар, я выбираю арбуз и выбрал такой, как надо. А жена кажет: ну как ты скажи, выбрал такой арбуз, как надо? А меня один мужик научил, я подхожу и так постучу. Если вы хотите узнать, какой я, тоже постучите. И все поймете, если у меня терпение или от хурмы все в руту, королек, особенно все сжимает. Благослови вас Господь, пусть Бог благословит нас и поможет нам дальше радоваться за столами. И когда будем насыщаться, благодарить Бога и за то, что благословля... благодарить, благословлять Бога, это другое за то, что он ввел вас в эту землю, а я приехал к вам в гости, и я вас благословляю. Я радуюсь, что вам хорошо, я радуюсь, что вы не доедаете. Уже в настоящее время и я дома не доедаю, но там Донецке и Луганске там плачут. Было такое, что люди говорили, месяц мы жили на воде, а Дух Святой открыл у нас на Украине одной сестре, что... Когда будет голод, возьми воду, перекипячи и скажи народу моему, пусть ест эту воду и выживет народ мой, потому что мы с воды, мир из воды и водою, мы все с воды. аллилуйя слава Богу, побольше водички, поменьше мяска. И все будет хорошо. Пусть вас Бог благословит. Молимся.